Среди детей юного возраста популярным стало приложение YouTube детям. Самые успешные каналы с участием детей набирают миллионы подписчиков, их видео набирает десятки миллионов просмотров, что приносит многомиллионные доходы их владельцам. Видеоблог на YouTube мальчика Сени из Екатеринбурга появился в 2016 году. Родители популярного ныне блогера стали снимать и выкладывать игровые ролики, где мальчик в образе Супермена борется с монстрами, Ловит привидений, играет в игры с папой в красивые игрушки и показывает новые, рассказывает о своих поездках с родителями и приключениях. Во всех роликах активно принимает участие отец ребенка, Игорь Панов, для которого развитие блога стало основным занятием. Режиссура, съемки и монтаж занимают много времени. На подготовку и выпуск видео длительностью 5-10 минут, затрачивается целый день. Это увлечение родители Сени сделали основной работой и оно им нравится тем, что проводит много времени в общении с ребенком и солидным доходом от этого увлечения. По самым скромным подсчетам, отведение блогов про супер доход составляет от миллиона, полутора миллионов рублей в месяц. Достоверных сведений о месте проживания семьи по-новых в настоящее время нет. По окружающей обстановке в видеоролике можно предположить, что семья выехала из России. Это характерно для семей, где дети много зарабатывают и делаются с целью безопасности. Слишком велика вероятность, что дети станут объектом вымогательства со стороны криминальных структур. Для переезда обычно выбирают Британию или США, место, где безопасности семьи ничего не угрожает. В семье подрастает второй ребенок, и у него уже есть свой блог на YouTube. Популярность юных блогеров растет. Популярность и узнаваемость детей доставляет некоторые неудобства, их узнают на улице, но прекращать заниматься блогингом родители пока не планируют. Возможно это поможет детям сделать выбор будущей профессии, они станут режиссерами или киноактерами. Пожелаем Сене и его брату сделать удачный выбор.